Пацан! Иди сюда. А, что? Не хочешь дом купить? Смотри, по дешевке отдаем. Ну, красивый. Смотри, какой большой. Три миллиона? Да. А... Давай, давай. Пошли а... покажем, что тут у нас есть. Пошли, пошли, пошли. Идем. Э... Э... Э... Ладно. Э... Что тут есть? Вот, у нас есть вот тут есть вот такая жопа грелка, ты к ней вот так жопой поворачиваешься, а мы ее типа поджигаем, надо внутрь, правда, зайти. Но это потом. Есть у нас еще вот такая траходроплин. Траходроп. Да. Двухърусных из Испании. Да, привезли. <реклит> из высшего ]中国. качества. Из чего, из Испании? А, да. Траходром испанский. Лучшего качества. Правда? Да. А что вот вас... это вообще эксклюзивные модели. Такого нигде не найдешь больше. Перстак, не для печка, долбоёб. Ну да, у вас хорошие перстаки изготавливают, я уже знаю. А что у вас на втором? Сюда иди! Быстрей, быстрей! А, да, да, да. Я теперь. Я иду, иду. Я иду. Вот, есть... Проектор? Это что, проектор? Это люстра-проектор. Вау. Люстра и проектор одновременно. Офигеть. Я в шоке. Вот, от отличная плазма. Да. Плазма, цена офигенная. Один лям. Четыре к Ты Еще сундуки 3. не видел. Целых там сто. Что метров. там? А, вау, это алмазы, что ли? Настоящий. Да, это ручная работа. Ручная работа. Настоящий, конечно, ты обижаешь. Что Чтоб продолжить? мои фальшивка, то ну не смешите мои подковы. Эти алмазы, Слушайте, а что руки? это вот там, вот, в окно? В, в окно смотрите, что это? Что это? Что а, показалось, наверное. А у вас дом... ...стоит на ногах? Да. Бля... Господи... Супа! Ты шо делаешь? Ты шо натворил? Ты чё, Грейфер? А ну верни как все. Это... это... Это не это... я, вы что? У вас дом, наверное обвалился, вы что? Дом обвалился, это не я. Это все из-за тебя, лети туда. Это дом обвалился, вы что? Это... Это, это... это мрамор итальянский. О. О. О! Он не рушится. В... У вас магия, что ли? А как он восстановился? Да что, это... Это как? Ты чё, ведьма? Ты чё, ведьма?! Да это... У дом, наверное, обрушивается? Что? Я не буду ваш дом покупать. У вас он обрушивается. Идите нах. Иди сюда. Мы сейчас эту магию покажем. Идеальную. он будет тепло очень. Иди сюда. Тебе очень понравится. Протестируй нашу жопогрелку. Заходи внутрь. Заходи внутрь. Очень тепло будет. Заходи. Ну-ка что? Эм, э, что это? Гори, падла, в аду. <смех> а, конечно. Ну что, я... будешь? Как тебе наша жопа-горелка? Ну, прикольно, в принципе. Ты будешь покупать? А вы знаешь, что я, Халк? Конечно. Смотрите, могу сломать дверь. <смех> что? Видали? Читер! Читер! Читер! Да нет, И не да... Халк, Вера, я просто Отдай. А сы... Я сын Халка! Я сын Халка, я могу это у... уничтожать все. Сюда. Да он хилил. Он ухилел. А у вас динамитов тут нету? <свес> ты <свес> чё делаешь? Да что делаешь? Что? Вы что делаете? У вас взорвался камин. Вы что офигели? У вот камин yeah. взорвался, сам как-то, не знаю. Закалка, ёбаный, Хачу, гоните, жабаный, деньги, гоните деньги, гоните деньги. Бабки гони, Хачу, ебаный, да. Вы, вы вообще О. говорите? Так гони вы... деньги вас Мы какая? тебя не выпустим. Мы тебя не выпустим, гони деньги, словно на камин. А вот так он подчинен уже. Мы не подчиним, как, если вдруг вперни что запах выйдет, а со, со стен, а со стенка не выйдет. Ага. Хм. ну все, давай покупай дом, давай нам 3 миллиона. 3 миллиона. я накопил денег, у меня много миллионов, я готов купить ваш дом. о, да. давай. а к кому скидывать 3 миллиона не, каждому? Мне, мне, что мне. Ли? да, да, нам каждому. ага. три, один, два, три, один, два, три. Так, и теперь вот этому... И... Как тебя зовут? У него эксклюзивное имя Пиздобол. Да, Пиздобол, я тебе сейчас тоже переведу. Так, вы же не обманываете, да? Честно. честные. Ты чего да, мы честные, конечно. Ой, я тебе, случайно 30 лямов скинул. Ой, 300 лямов скинул тебе. Э, стойте! Э, э, э, вы чё? Гости его, гости, давай! Давай! Да вы чё? Да вы чё? У него были алмазы. Вы богаты. Ребят, вы чё сделали? Да купим вентиляцию, чтобы можно было пердеть и проветривалось. Ребят, вы чё сделали? Ребят, вы чё меня убили? Ты сам умер? Чего? Ты же сам говорил, что магия у нас. Это магия. Вот именно. В смысле, я отправил вам 300 лямов. Алло, верните, я их долго зарабатывал. А, В... нам ничего не пришло. Нам только 3 миллиона пришло. Баланс 300 долларов. 300... 300... В смысле, вы офигели что ли? В смысле, Ты... Я вам сейчас... Да вы знаете, кто я? Я... Я, Бомж? я... я бог мой. В смысле? Да ребят... Ну, ребят, ну не надо, ну, пожалуйста. Я... Ну ребят, ну я же пошут. А? Ребята, В смысле? Что за... О, блядь. Да, ты, блядь. А! А что у вас дом приводит в стекло что ли? Ты, блядь. Верни, как ты, было! А, блядь. я знаю, я знаю, кто это сделал, знаете кто? Кто? Это админ Са Саша. Что это круто, он сделал. Блядь, что нас стоп весь в каком-то обосранном стекле. А! БЛЯТЬ! Трахотроп! Нет! Дрохотропный вал! Бля! Вы чё там делаете? Ты чё творишь? Ребят, вы чё там? Вам плохо? Вам плохо, что ли? Вам не плохо, бля! Ты чё творишь? Да кто творит-то? Ребят, чё? Вы чё там? Верни! Верни, бля.. gifted, блядь! Да aha, ز... ⁇ ебаный блядь, рожаться! Да ч ⁇ за меня, блядь! Да ч ⁇ за что? О блядь Да ты я делаю! Откуда так нахуй, блядь, то уж нахуй! Ты наплясила, спятула! Нахуй! Ты что творишь Хуя! Хуя! Хуя! Верни нам дом! я я я я я я я, я к вам иду уже, ребят, вот я, вот я, вот. У вас что тут? что с... сделал? Это не я, Ты я, я. Ж... Я вообще на спауне был, только сейчас ТП к вам всяк. тут... Офигеть, у вас что тут бассейн есть? Покупаться можно? Нет. Вот тут бомба какая-то, ребят. Тут бомба у вас какая-то. Она взорвалась, и не виноват. Это ты? Тут Это а! Ты? А! что я? Кто я? Тут бомбы! Тут бомбы! Бин, ты не бьешься? Он не бьется! Б напишем. Мы тебе жалко писать будем за читерство. Правда? Да. Ой, мне, меня мне забанили, я исчез, блин. Мне забанили. Так блин. тебе и надо. Блин. Б, б, блин. Читер ты, потому что, ёмное. Блин. Грейфер. Errand. Кто сделал с вашим домом? как было! Короче, я на самом деле вам дом ломал. Вы че, такие тупые? Не, ну вы гриферы. Сам ты тупой? Эм, да. Спойте мне песню, верну вам дом. Я тебе сейчас сам, не песню спою. Ладно. Верни! Вернул, вернул, все вернул. Давайте, пейте песню, давайте, жду. Привет, дела, Погода, да, тебя нахуй я вертел и шлапу влетел. Педоростый гондон, ерондондон. Прямо сейчас ты пишешь, что я шла. Бля, ты что делаешь, что я шла? А вы что меня обзываете? Мы тебя не обманываем, я заболел. Ой, какие же вы тупые. Бля, что, попадай. Иди, а дружок. Давайте спойте не песню, я вам дом верну, обещаю. Ты тоже пей! Ты ебана, шука, писька, глот. Ебана, блять, нечего. <какл> <какл> <ты, какл> да <какл> С тебя, а! прав... Ладно, мне надоели. Ебан... С тебя... Я ее... Спя... э, бли... а! да, О, Красиво у вас домик, кстати. Грифер, баный дом, верни! <связь> а знаете что? А! Э -э! вы выкачить? Ты если... че меня убил? О, кто тут приплыл? <плёк> Давайте, если вы меня убьете, то я вас. Я вам дом верну и буду. <плёк> Весы <Вереса>, верни! <плёк> Давайте. Вы меня победите в. На кулачках и я вам дом верну. Вообще весь. Да на изи. Да так. Ну что, давайте сражаться. Давай. Э, ты. Че ты? Как? Как? Получай! Ну как тебе? А Смотри! Ааа! Я Халк! Ты не Халк, ты Гриффер! ты сидишь! А все молчат? Что? А у вас, кстати, дом красивый получился? блядь, я чихнул, то <говорит> ребят. <с次><с次> а, а, а, а... Я чихнул, ребят, это не я. Я в чем в себя. Ой, сейчас чихну, ребят. <говорит> <говорит> <говорит> <говорит> я чихнул случайно опять. Короче, по я вас баню Нет Нет, ты не можешь, ты игрок обычный Да, конечно На годик твоего друга забанил Чего вас нет Мы жалобу писать будем на тебя Так вы гриферы, я анти-грифер Мы не гриферы Да я так и поверю Ладно, бан все эти баню нет. обман на нет. сумму денег нет ой как тебя зовут это ты пухнул до, до 8 неважно меня зовут ладно забавить очень неважно чё ты жёшь Эй! Да фигиал! Вот килышки! Офигел фигиал разбань! Блять, сука долба про чё там? Разбань Я прощаюсь со зрителями. Мысли с какими зрителями долбаю? Так я вас снимал на видео, вы чё? Не пизди! А какой? Всем пока Кому, блядь, всем? ха ха ха ты ха ха С кем ты, ха прощаешься? ха ха ха ха ха ха ха ха ха а ха ха деньги ха ха ха нам ничего не отправлял И, блядь, 3 -3 -3 -3 я вас разбанил, заходите ложки. Там ты, блядь, лошок. Я вас разбанил. Наконец-то. Бы да. Правда? Ну вот вернул, смотрите. Не полностью вернул. Верни полностью. А как полностью? Вот так вот, жопа, да. пейсяк, верни полностью. Там жопа на аквапарк, блядь, сделал. <соц> там нахуй, <соц> не блядь, бля. Блять, чуть-чуть нахуй. <соц> пас, пас, Ребята, пас. у вас что-то с домом. Э. Чё? Блядь, Блять! Ч за хуйня? Вот дом пропадает, смотрите. Э. Ч вы с домом? <соц> Что за хуйня, министр, блядь. О, отсюда, за банщик, ребят. Забань себя, забанься, да. Ребят, у вас тут два дома, что ли, офигеть? Да, а чё у вас так много а, это блядь, У вас дома рожают, ребят. Вы чё, совсем? Офигеть. Чё у домами? Бля, чё-то бумажка плачет, дай, дай, дай, роды принимать. Ой. Ты что сделал? Ничего. Это ваш новый дом теперь кратер огромный. К вам зомби идут Ребят, сзади зомби, смотрите что? Ребят, вам капец, походу думаю, Ты что сделал? Убери Это не я Это боги Майнкрафт Тут касты, ребят, вы что там?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 Вот на этот раз я вас не разбаню. Всем пока, ребят. Ребята, которые попали в ролик. Холи, ты тут... Хули, ты тут вот как выглядит процесс монтажа. Очень много обрезок далее поставьте лайк за мои старания пожалуйста